Шеринговая платформа — ответ на проблему несовершенства существующей экономической системы в нашем быстро развивающемся цифровом обществе. Вы наверняка слышали о компании Uber или онлайн-площадке Airbnb? Ну, конечно же, слышали. В конце концов, это ярчайшие представители процветающего бизнеса следующего поколения. Основываясь на принципах экономического шеринга, компании удалось заработать 100 миллиардов долларов. Основной принцип действия экономического шеринга — это участие, привлечение и доверие. Синтера — это блокчейновая платформа, которая использует смарт-систему для заключения сделок. Иными словами, это платформа работает по математической формуле. Она исключает возможность допущения ошибок и вмешательства человеческого фактора, что зачастую мешает стабильной работе трастовой экономики. Как вам быстро присоединиться к этой системе и начать зарабатывать прямо сейчас? Наш ответ Синтера Шеринг Коин. Вы можете ее покупать, торговать ею и обменивать ее. Также ее можно легко инвестировать и выводить. Вам гарантирована полная безопасность проведения операций. И все это объединено в одной платформе. Синтера Шеринг это целая экосистема. Обладая удобным и понятным для пользователя интерфейсом, она позволит всем будущим инвесторам получать прибыль от инвестируемых продуктов. Децентрализованный рынок, соблюдение принципов хедж-фондов, майнинговый клуб, а также пиринговый обмен. Мы стараемся помочь людям обрести свое место в мире современной экономики, начать получать прибыль от нее прямо сейчас. Вы готовы к новой экономической эре? Инвестируйте с умом. Сделайте свой первый шаг в будущее благодаря Синтера Шеринг Коин.